эй hey, hey, ребятушки привет сегодня у нас очередное такое видео небольшое хотел записать хотел показать что мне подарили на день рождения и завтра ребята завтра мы все-таки едем на рыбалку зимняя рыбалка жерлица вот как любят мои многие подписчики смотря зимнюю рыбалку, ребят, скоро будет Завтра поедем Завтра, короче, поеду на рыбалку, все сниму И выложу, послезавтра, скорее всего, видео будет Если все получится Друг вот. Вдруг Ленька приезжал, он, смотрите, какую палаточку Мне принес, подарил Зимняя палаточка, ребята, охрененная Теперь у нас есть вообще По барабану раскинемся на льду Чай, кофе, потанцуем Жерлицки поставим Все нормально будет и жена, смотрите, что подарила. Такая сумочка. Обалденная сумочка. Сейчас покажу, что внутри. Вот. Сейчас не переключайтесь. Lifehack называется сумочка. Дикс. Что же там внутри? Открываем. Та Та Недобно на рукой. Ложочки, ребята. Флажочки. Вот такие, ребята, флажочки. дальше что там у нас в этой сумочке есть Жерлицы, ребят Набор жерлиц как раз кстати И будем их испытывать Набор жерлиц называется Дикс Вот соберу ее покажу вам ребят какая она вот, опа. упала вот такая же руличка, ребят Уже оснащена. тройники но тройниками я не люблю ловить ребят сейчас тройники уберу ну, сейчас соберу покажу вам что такое как она сама по себе выглядит вот такая жарличка ребят кстати вот это флажки удобно вставлять знаете там не надо вот на эту штуку прямо в джиг завел его дырочку и все нормально и эти вставляются вообще ну сама катушка вставляется вообще классно сейчас покажу оснащена, чем она да я бы все равно переделал сейчас ну получается оснащение тройничок вот этот кимбри, который нафиг не нужен, ребята поводок обычно, этот металлический зеленый опять ветлюжок вот вертлюжок, в принципе тоже я вообще без всех ветлужков ловлю, ребят. Ну, может, один оставим. Вот. Получается, чтобы грузило не билось, а ну, бузел защитный такой кембрик и само грузило, не знаю, сколько на грамм, а один дробь четыре, один дробь четыре, что-то нарисовал, не знаю, сколько. Вот, смотрите, четыре грамма шла. Вот. Сейчас буду оснащать по-другому, ребят. За место, ребят, вот этого зеленого поводка буду ставить флюрокарбон. Вот такой поводочек купил. Вот. Тут вот один этот вертлюжок есть, с одной стороны я его оставлю. Вот этот сниму. И тут будет просто двойничок, ребят. Вот этот двойничок. Я люблю ловить через двойники, короче. Вот. Ну, вот всегда ставил там, например, люди ставят двойники там с этим зеленым. Да, вот я раньше ловил на такие же тоже зеленые тройники, ну как обычно заплавник цепляешь. И рядом со мной тоже мужичок ловил ловил на обычные двойники через, ну больше живец, дольше как-то я у него играл, лучше получается. И флюорокарбоновый поводок стоял. Он поймал 25 щука, а я поймал всего 4. Есть разница, ребят? Вот не знаю, что она видит что ли, вот этот металл. Либо он грубый, он грубый скорее всего, и живец не так играет, потому что ну, вот этот мягенький такой прям филор карбоновый поводочек так что сейчас все это поставлю блин жалко только три было данные вещи были куплены как же ну час ходил вот эти крючки все поводки купил и железы там жена приобретала в магазин короче это в юбилейном 13 магазин у нас вообще заходите ребята классный магазин там и живец есть по 10 рублей сегодня там был вот, всем рекомендую. Ну а все, что такое небольшое коротенькое видео, ребят. Завтра едем на рыбалку. Наконец-то открываем сезон. Пишите комментарии, кто уже ездил на рыбалку, как у вас там удалось, что. Вот, а у нас будет все завтра. Я буду завтра все скрывать. Все, ребята, подписывайтесь на наш канал. И до скорой встречи. Через пару дней, может, увидимся.